Наконец-то, можешь положить сумочку на обеденный стол. Если поторопишься, успеешь позавтракать. Всем привет, ребят, с вами я, Тимур Лайф, и сегодня у нас будет beforeum... Life is Strange Before the Storm. Стол, я иду к тебе. Да, я иду к тебе, мой верный столик. И посмотрим, что же у нас тут есть Телевизор, Это мы все смотрели. Хло... Hello... Так, обеденный стол, поставить сумочку. Давайте поставим. Хло, у меня еще кушать дел. Бегом сюда. Я She должна подойти к ней, пока to она to не to вышла to из to себя. To да, короче, нам сейчас пиздец. Жаркое. Жаркое. жаркое. Мама же ненавидит это блюдо. Просто я так думаю, что жаркотик готовится. Так, а у нас какая-то разблокированная новая какая-то фразочка. В воздухе витает божественный аромат бекона, а мне все равно тянет запихнуть себе в рот эти сахарные шарики. Как так? Да не знаю. Не то, чтобы Нет, я неблагодарная не дочь, дочь, просто Это когда твоя мама работает в закусочной, на такую еду не всегда тянет. Ну да. Джойс Прайс. Прайс, она же моя, моя мама. выглядит так же измотанная, как себя чувствую я. Ладно, давайте поговорим. Привет, мам. Я хотел со мной поговорить. Хлоя, а что случилось? Ничего особенного. В косяк вписалась. Я смотрю, в последнее время ты много куда списываешься. Когда я отправлю тебя текстовое сообщение, как это ночью, Хлоя, я жду ответа. Можно просто сообщение, не обязательно добавлять текстовое. Жду ответа без твоего их единства. Прости, я справлюсь, я спала. Давайте лучше пойдем по доброй дочке, типа, прости, пожалуйста, там, и ты справлюсь, и все такое. Прости, я тебя поняла. В следующий All раз be буду отвечать. Спасибо. Это все, о чем ты хотела поговорить? Да что с тобой и Дэвидом, Дэвидом такое? Вы всегда сразу же берете быка за рога. Почему мы не просто можем мило побеседовать перед школой? Жаркое, Дэвид, школа, обручальное кольцо. Давайте поговорим по поводу э, жаркое. Я думал, что ты ненавидишь жаркое. Ты легко можешь отказаться от своей порции. Нет, ты ненавидишь это блюдо. А мне плевать. Я его не ненавижу. А, Дэвид любит жаркое. Не говорю, что тебе плевать. Так вот чем ты теперь занимаешься, угождаешь твоего парню? Серьезно? Ты ведь, ты ведь понимаешь, что я ненавижу твоего парня всеми фибрами души, да? Хлоя, ты его не ненавидишь. Он зовет мне дамочка, он просто говнюк. Он слегка старомодный. А, старомодный говнюк. Школа. Точно. Тема школа. Моя любимая. Раньше тебе нравилось учиться. А еще я раньше думал, что наркотики отстой. Мне бы хотелось, чтобы ты так не шутила. Обручальное кольцо. Ты что, подвержишь обручальное кольцо? Хлоя ювелирные изделия отправляют на оценку по разным причинам. Например, для страховки. Хорошая отмазка. Как насчет того, что ты не заходишь в мою комнату, в спальню, когда меня там нет? Как насчет чтобы не про просить принести твою чертову сумочку? Давай не будем ругаться. Я приготовил тебе завтрак. Спасибо. Я попозже чем-нибудь перекушу. Сейчас кое-что тебе расскажу, тебе понравится. Как-то раз приготовил яичницу из четырех яиц. Два для себя и два для Дэвида. И он тут спрашивает, а ты что будешь? И мне это должно понравиться? Не высыпалось, да? Будешь знать, как нарушать комендантский час What? чего? I я знаю, во сколько ты пришла ты домой прошлой ночью. Не думаю, что I'm сможешь saying, прогулять школу. Как раз снова пропустил автобус, счёты. Ты думаешь, кому позвонятся в за твоих пропусков? Потом мне нравится врать, что ты болеешь, чтобы тебя не отчислили. И я знаю, как пахнет травка. Твои оценки, твое пренебрежное моими правилами. Я вижу, как ты катишься по наклонной. Меня это беспокоит. Мам, не ожидает меня многого того и не разочаруешься. Никогда. Тебе нравится то, чем ты сейчас занимаешься в жизни? Что продолжай. Мне, чтобы я прекратила правду твоего отсутствия перед Блэквеллом для сохранения меня в школе. Деньги, отложенные учебу и прочее. Я не супер почитать. Она как-то быстро говорит, мне даже непонятно. Может, меня нужно оставить в покое, может, Дэвиду сможет помочь. Давайте типа намекнем, типа, мы с Дэвидом там Шуру-муру, все поняли. Может, Maybe Дэвиду стоит David начать платить аренду, He раз says, он уже постоянно здесь живет? Откуда бы you know? тебе you знать? Тебя и дома I'm толком I'm не say. бывает. Think Дэвид think считает, что тебе нужно, нужно взять контроль. Дэвид, не стоит лезть мне свое дело. Думаю, это хорошо, что Дэвид проявляет интерес к тебе, к твоему воспитанию. Он хороший человек, может, он смог бы помочь. Эм, Дэвид придурок, папа был хорошим человеком. Я на папу ставлю. Папа был хорошим человеком. Это несправедливо. Я рада, что в твоем сердце по-прежнему есть место для твоего отца. Но... Иногда нужно давать шансы другим людям. И иногда, и когда отчаяние и единство достигают своего пика, мы даем шанс абсолютно не тем. Людям, мама. У Дэвида тоже будет тяжелые моменты в жизни. Если он будет любезен поделиться своими, я бы хотел, чтобы ты послушала его. Да пусть только попробует на пушечный выстрел ко мне подойти. Да он сегодня привезет тебя в школу. Очень смешно. Ты будешь милый, ты будешь вежливой, и ты его поблагодаришь. Погоди, ты что, серьезно? Да, это же. Да это что, Хлоя? О, мама старается все уладить, может, и мне попытаться. Ну зачем? Нам с ним нормально. Если это означает, что придется притворяться и делать, вид, будто все хорошо. Относись с пониманием, скажешь, что чувствуешь. Давайте поиграем на чувствах. Мам, я знаю, что И на тебе сейчас много всего падает. падает. Спасибо. Знаю, что я тебе нужно... Т... Я не нужна тебе так, как раньше. Но ты мне нужна. Ты всегда будешь, ты. будешь мне нужна. Ты же моя мама. Я горжусь тем, что ты непогаданно самостоятельная девушка. Но помни, что весь мир настроен против тебя. Не напротив. Скажи это всему миру. Ты невыносима. Но я люблю тебя. Я тебя люблю. Угу. Дэвид ждет тебя, ему нужны ключи, а не в твоей пепельнице. Что ты сделала для меня? Ладно, только если он не начнет меня получать и как-то косми смотреть или вообще смотреть на меня, Хлоя, мам, хорошего тебе и тебе тоже. Принесёшь у Дэвида ключи, это чуть не самое унизительное, о чем мама меня просит. А он. знаете, если он мужик в доме... Так, в это пепельницу? А вот и ключики. Берем ключи. Фу. Ну, тоже курил, так что нормально. Давайте да надо скорее отдых... отдать их Дэвиду. Мы их защитим. This will depend. Нет смысла, Нет смысла оттягивать попытку поездки в школу, в школу с Дэвидом. Пожалуй, надо идти. Фотография. Ладно. Опа. Привет, этот Хлоя оставь Гингрич. Привет. М у меня такой диск, может забрать перед школой. Спасибо. А, какой диск? Я не понимаю, какой диск она говорит. Или надо потом. Может, я потом у нас вернуться обратно? Я не знаю. О, какая хорошая погода-то. Не то, что у нас на улице. Of... Ну и кусок дерьма. The да и тачка God. тоже. И почему вы, женщина, собираетесь целую вечность? Day. Мы надеемся, что вы мужчину уедете без нас. You know, Нет, мам, мам клянусь, он сам себе без остановки и упасть с монтировкой. Are... До смерти. Хлоя, это что, фингал? Нет. No. Не, подчи не подчинение? Не удивительно, что твоя мать так о тебе заботится. Oh, как мило. В твоем возрасте я тоже любил кулаками помахать, но это безответственно. Ты обязана вести себя лучше ради матери. Давай, убеду, повтори, like чем я обязана маме. Похоже, изоляции, электро Повредилась, ты знаешь, для чего нужно сейчас зажигание, да? Она воспал Ты что, не слышал меня? Я сказал, что знаю. Тогда принеси мой набор торговых ключей из гаража, и мы поедем. Ох, какая сука. Ну и что это? Драгоценное семейное время. Фу. Нужно поскорее найти ключ и покончить с этим. Так, ладно, проходим и смотрим. Почему это Дэвид оставляет свой в нашем гараже? Он что, планирует к нам переехать? А, фотография... Ящик с инструментами. Открыть... Кос... Косилка. Мы туда пройти почему-то не можем, но у нас есть огнетушитель. Система? Черт! Эта система стояла раньше в папиной мастерской. Надо забрать ее к себе в комнату, пока она не очутилась на свалке. Да, надо сделать. Может стоит наполнить его бензином на случай, если машина Дэвида когда-нибудь загорится. Я посмотрел бы на такое. справочник. И у них есть глава о том, как завести без ключа точку Маминого Хахаля, чтобы столкнуть его с забрыва. Друг спрашивает. Газонкосилка Дэвида. Может там с мамой так наш газон нравится? Об этом он не подумал? Что такое? Старая отцовская камера. Фу. Для таких вообще еще выпускают пленку. More? Не знаю, не знаю. Опс. Uh -oh. Похоже, мама снова разгребала place. вещи. Клянуть. раньше она села в гостиной. Карте с этого момента now. прошла целая вечность. Это мама, как понимаю, отец. И в них есть глава Where о том, как завести без, без... А. Это может читали. Папины ящик с инструментами. Он так воодушевлялся, когда что-то давало течь или, или ломалось. Интересно, а David свой инструмент Дэвид тоже Or в этом David ящике David хранит? David Чего? Набор... Вы заметили, то, что сейчас у Хлоя было что написано на левой руке? Вот это мило. Так, я прочитаю. Набор... Шанса, чтобы я разберусь... Ему ими поружу 50 на 50, 60 на 10. Ам, ну, я бы не против обуружил, сейчас сразу прям продолбить бы и все. Граффити. А давай граффити. Всех, что лежит в моем гараже, я обращаюсь по своему. Что именно стоит донести до Дэвида? Давай их что-нибудь такого -то толкового Есик с хуями вторженец. <свяк -схуя> я даже не знаю, что здесь написать. Ящик с хуями, вторженец. Ящик с хуйнями, Точняк. Вот так ему надо. Она еще зарисовала, хлой, ну ты красавка. Сказать как красавец, но она же девушка у нас. Опа, мы даже зарисовали потерянный единорог. Это мы что-то пропустили? Так. Как же это красиво. А чё у нас здесь? Поверь... Проверить почту. Никогда не любит Хлоя. Никто, то есть, не любит Хлоя. Блин, на улице такое кра... Не, пешком я на учебу не пойду. А он того не стоит. То есть наш герой не может вообще пойти на другую сторону. Только массовые сцены... Велик, давай спидим. Велик? Нет. А чё тебе на велике не хочется покататься, ты мать? Ох ты, какая жопа а? с ручкой. Торцовый ключ, дайте, пожалуйста. Может было и побыстрее управиться. Какая ж сука. Видишь, в чем проблема? Все указывает на отложенное сажа. Да что ты говоришь? Знаешь, ты бы действительно могла преуспеть в этом, если бы перестала выделяться. Мы выдели... Мое выделение делает меня особенный, Дэвид. Ладно. Вот как. Вот что он доебывается сам. Вот мам мамка сказала, хули он, он не доебывается, да-да. Прям вот верю, верю. Стукнуть кулаком а кулак. Давай, да. Ладно, так и быть. Но все равно он этого не заслужил. А он заберетесь, что было? Эй, hey, а hey, ты не собираешься sport, right? забрать yeah, свой yeah, инструмент? Yeah, Каждому нужен хороший team. набор инструментов. Yeah. Yeah. Да та херел. Got... У нас как But бы уже there. есть, но спасибо. Ну там поменьше было инструментов, ладно Мы засеялись, тоже классно И давайте поедем спокойно Освоясь Ну что, погнали? <scenes> <сл magnificaty imaginary music> Господи, только не talk. говори со мной. To to yeah. Я хочу с тобой поговорить. But... Бля, нам не обязательно любить друг друга. But Ты будешь уважать меня? Ты и так Джо... уже сполна насладилась отсутствием отцовской фигуры. Так что есть пара вещей, things, которые я хочу прояснить раз и навсегда. Бля, как он меня заебал. Давайте я просто проигнорим. Хлоя, mm Джойс -hmm. mm -hmm. mm -hmm. твоя мать. She's Она heard, переживает. Like... Переживает тебя. Тебе тяжело пришлось, не спорю, но все те гулянки допоздна, непослушание, алкоголь, баланса нарко наркотиками. Это лишь все усложняет для нее. Тебе следует взять за ум, собраться и, и хоть раз поставить на первое место кого-то кого кроме себя. Ясно выражаюсь? Я совсем свихнула, если думаешь, что через соглас согласна с, доволь... с довольными Дэвидом. Поняла? Промолчать. Вот, сука, вот я бы ему сказал промолчать, но он взбесится. Давайте не будем его бесить, скажем, якобы мы поняли. Уяснила, спасибо. Нам действительно пора ехать. Рад, что мы поняли друг друга. Такое лицо сейчас было, типа он как будто... Сам хочет сейчас извиниться. Не знаю. И мы уснули. Классно. То есть мы не поспали, мы еще уснули в машине. Классно, супер. что за? Э, что происходит? Кантри? <laughs> что -то такое. Отцу нравился эта песня? Я, звон... Я звонил SkyTeйт лишь как скучаю, старый друг. Засидевшись снова да позна. Отличный денек. Тор... С... Торцовый Уильям, сумочка. Что в сумке лежит? Похоже, мама забыла свою сумку в машине. Торцовый ключ. Я в курсе, для чего нужно сейчас сжигание козел? О, папа. Давайте поговорим. Пап, сделай погромче. Забирай милу из магазина. Э, <плес> что происходит? Пап! Блядь! <плес> О, у нас как сбила машина. То есть вот как папа умер, то есть его сбила машина. Я не понимаю, зачем вот это вот эти события, вот которые про папу сейчас, может, я, может, не пойму, пока надо еще это потом появится в сюжете. Но я пока не понимаю э, смысл вставлять. Ну да, это я понимаю, он типа хахали это все. А причем тут папа-то, я не понимаю, он типа кошмарху или что он такой вот. Хоть... Сразу говорю, Хлоя какие-то странные сны. Эй! Hey. Hey. Что за... Выходи, Хлоя. Ты опаздываешь. Ой, я бы сказал бы ему большую и... и толстую показала бы ему. Да пофиг. Спасибо. Черт, Спасибо. Thanks. И не используй против меня свой сарказм, юная леди. Я вижу, как ты закатываешь глаза. им вообще говорила, что... Я все вижу. Я предупрежу об этом все! И уезжай на своем гробанном... А, х -х, хотел сказать на но... Привет, Advil! На своем гробном джипе? Нахер. Uh, the Tempest, О, там какая-то роль. Друг мисс Сип. И куда же мы идем? Uh, good luck, senors. Seniors. Future needs exclaims. О oh, господи! Как же класс здесь! Какой-то флаг? Я не понимаю в Америке, зачем стать эти флаги вот, чисто не понимаю. Опа, она! Hey! Привет, Хлоя! Oh. Привет, Эллиот! Okay, Послушай, что у тебя с лицом? Может тебе к сестре сходить? What? А, это yes. ты еще от того парня не видел. Значит, это правда. Слушай, у тебя была чумовая ночка. I mean, Все вокруг об этом говорят. Exactly И кто об этом болтает? Ну, знаешь... Хейтеры в со соцсетях. Great. Ну класс, вот бы все занимались своими жизнями. So, так насчет Бури, Театр Блэквелла, вообще Blackwell? своя в учёрной красе. Yeah. Да, точнее. Я знаю, что будет скучно, но я подумал, может сходить со мной завтра. Um, за Что-то ужасно, может быть. У меня есть правило не сходить в школу больше, чем I нужно. Но посидеть за I... одних рядах I... и поражать над тетральным. Может, такая уж идея. Именно. That's... Я тоже так подумал. Right. Ладно, удимся so на have... химию. Yeah. Да, sure. конечно. Хм. А я хочу, значит, на что посмотреть. Что это такое? Что это такое там? Ребят, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. стой. Нужно найти стейф, стейф и забрать у I've нее мудиску до занятия, время еще есть. No, не, не, не, стой, стой, стой. я держачи, ребят. Почему я хотел туда пойти? Вы сейчас офигеете. Видите там, вот люди стоят, да? Какие ужасные 3D-модельки, ты посмотри. Даже вон там. Знаете, как будто поставили... Как эти называют, я хочу сказать... Эй, я у столика для пикника с Майки. Спасибо, бегу. Видите такие 3D-модельки, какие ужасные? О боже. Ну хоть машины детализированы. И они ездят. Слава тебе, господи. Ты посмотри, что происходит на улице. Какие-то 3D-модельки. Фу, господи. Ой, глаза бы мои такое не видели. Так, побежали, побежали. А, мы здесь бегать не можем. Эй, э, мы застряли, Хлоя, мы, за, мы застряли. А, ладно, побежали. Можно забрать у Стефа диск. Она наверняка занимается ботанским делами где-нибудь с Майки. Так, ты кто такая? Или кто ты? Ты кто такая? Э а, то есть мы подходим к персонажу, он отталкивается. Заключительное... Чего там? Экзамены предотвращения лесных пожаров. Но огонь такой классный. Боша пожарная безопасность. Внесите свой вклад. Ну-ну, ну-ну. Я с утра предпочитаю курнуть, но каждому свое. Учащимся, блэкполла. Не забывайте о своем важной трапезе дня. следить за своим организмом во время экзаменов. Ну-ну, ну-ну. Какая-то тпшка ходит. Ладно. А это кто такая? Мисс Грант. Ты кто такая? Доброе утро, мисс Грант. Хлоя, ты в порядке? Yeah, да, у меня все хорошо. Hmm. Hmm. Что ты думаешь об этом гипотезе? Сегодня ты не будь, ты будешь на своем месте в классе химии, когда занятия начнутся. Звучит вполне вероятно, не хочу раскрывать завесу тайн. Я them. бы не пропустила ее, его даже за весь мой организм мира. Your Твоя искренность overland. поражает. Учитывая изменения, происходящие в Блаквеле в последнее время, я ценю твое постоянное... твоего остроумия, Хлоя. Kind of Какие изменения? Прескот как сделали весьма щедрое по пожертвование в, в школе, что, что хорошо, но вместо того, что хорошо, того чтобы... А, а Поддерживать точные науки, они отдали все деньги на искусство. Вы не думаете, что следует вкладывать больше средств в сферу exactly. науки? Дело не совсем в этом. Я недавно говорила, что точные науки не получают должной поддержки. Но, видимо, наши новые спонсоры другого мнения. Такова жизнь. Мисс Грант действительно выглядит грустной. Все еще наладится, искусство помогает учить наукам. Давайте мы ее, как сказать, пот... утешим. Может еще месяцев через шесть появится другой спонсор, который прикупит нам, не знаю, побольше лазеров и прочей фигни. Побольше лазеров? А у нас есть лазеры? К сожалению, нет. Это грустно. Нажмите, удержите, чтобы посмотреть на цель. Мисс Грант, Мисс наименность, препод в Белаквеле, Лишь бы она в, оставила эти потуги а... протолкнуть меня к успеху. ТПшка ходит. М -м давайте посмотрим, что у нас есть. Фонтанчик. Вот этот чувак меня не понял. Это кто такой? Скип. Скип, ты кто такой? Эй, Скип. Эй, Скип. Много банинских разборок. Присек? Сегодня присек. Но ты явно в этом преуспела. А? А! Точно. Whatever. Пофиг. Но я попросила маму, маму Джастина увидимся, перегнать том, ее Mercedes места. Крутой! Yeah. Ну да, ты знаешь, я такой. Потом поговорим маму Джастина. Концерт Firewalk. So, я сходил прошлой ночью на лесопилку на шоу Firewalk. Ты была на лесопилке? Wait. Подожди. Ты видел Firewalk? Cool. Было. Пострестно. Ух ты, крутяк. Думал, что тебе понравится такая музыка. Хорошая музыка, не осуждай. Какая музыка? Хорошая? Истинно так, сеструха. На самом деле в группе говно не гонишь, называется Санный Алкаш, но это так фигня, пытаюсь распространить нашу демку, но это непросто. Санный Алкаш, Санный Алкаш, да? Может хочешь послушать? В смысле нашу демку? Конечно, давайте послушаем, бля, для Да, хорошо. Отлично. С алкаш родился вчера понимаешь он был такой бухой и очень тупой ну как тебе? Блин, ну это класс, отлично, просто чувак, это было офигенно, чувак, если бы ссаново алкаша крутили по ради, я бы вру бал на полную. Ого, отлично, Хлоя, -э, спасибо. Да не наш чувак. Виктория, при Виктория, привет, моя Виктория. А, Виктория, взглянуть, что-то как-то мне сни... Не хочется болтать, Какая-то такая, знаете, тп целка. Hey, Привет, Хлоя! Привет, Саманта! Что читаешь? Кто поэт Север Джинни Вульф? Я читала в прошлом году на литературе с мис Хойдой. Я не, не думала, не что в ты делаешь <свят> домашку? Normal, Обычно нет, но эта <свят> пьеса мне зашла. Хотя мне понравилось. Она грустная, она смешная. Она грустная. Смысл сюжета в том, что отношения работают лишь в том случае, если партнеры го готовы лгать друг другу. Ты не уверенно шутишь или нет? Прости, я, я, не уверена, шутишь или нет. Прости, я иногда немного тормоз. Я иногда немного стерва, так что все хорошо. Люди всегда так говорят, но, что, но я думаю, что, что на самом деле ты... Прости, Хлоя. Никто так не говорит. Я даже не знаю, о чем говорю. Не сомневаюсь. О, да. Точно. Ладно. Uh, Ребята, я сейчас на 5 секунд отойду и скоро вернусь. Uh. Еще раз я возвращаюсь. Я уверен, that's что Стеф и Майки играют за одним из этих столов. Прошу прощения, мне надо было отойти на 5 секунд. Ну, там какие какие дела возникли, Ну, ладно. Стеф и Майки. Ну, давайте с вами поболтаем. Если бы я знал, что небесный мстители стекает кровью, я бы дал ему зелье. Это была проверка способности, зелье бы не помогло. Проверка способности. Это часть настолки. Тебе не понять. Хочешь поспорить? Играла когда-то. Отвали, ботаны. Я знаю, что такое настолки. Круто. Принеси мой диск. Бегущий по лезвию. Режиссерское здание. Вот. Ничего себе. Зашибись. Пять баксов, так. Оставь себе. Я просто Рейшел рада, что кому-то нравится классика. Ты просила режиссерскую версию, <свечес> где хреново закадровый гол заменит отличительное стеновой во сне. С Сны важнее реальности. Мой девиз по жизни. В яблочко. Ты не знаешь Рэйчел а, Геймер? Рэйчел Эмбер? Ты меня спрашиваешь? Разве вы с ней прошлой ночью не на свиданку ходили? А тебе какое дело? Мы не друзья. почему тебя это волнует? Степ влюбилась. Ты должна сыграть с нами? У меня сейчас нет 50 часов, но все равно спасибо. Мы уже в самом конце игры, так что это займет 20 минут 20. Чем еще заняться? Не знаю. М -м -м. Конечно, ни за что. В другой раз. Давайте-ка мы сыграем. Я хочу сыграть. Такие насолки. А, да нахрен с ним. Погнали вот они. Давай, объясни. You. Вот твой лист персонажа. Ты эльф Варвар. <laughs> А что в этом смешного? Вы что, оскорбляете меня каким-то странным ботанским способом? Потом об этом, Эль. Типа худой, немного странный. И при этом Варвар. А значит, он очень злой. Другими словами, Хлоя Прайс. О, да, вы двое просто огонь. Отлично, давайте начнем. Вы оба знаменитые герои королевства, а когда-то мирной стороны, теперь разрушенной жестокими мародерами Блэквелла. В полном одиночестве ты пробила через лагеря разбойников. В поисках и квартире Дургана бессмертного, входя в последний лагерь, уставший из-за ляпанной крови, ты видишь другого героя, приближающегося с противоположной стороны. Я приветствую тебя, поднял свой посох. Я Элман, Галдон Третьего Круга, Главный Советник Короля Сибириуса и Клятвенный Защитник Эвернона. Господи. Представь своего yeah, персонажа. Okay, да, okay. хорошо, uh, я Эльф Барбар. Named... И меня зовут... Uh, Каламстия Хлою Барба. Давай мы назовем Барба. Барба. No, no, no, no, no, нет, no, no. нет, нет, нет, нет, Stay. нет. Стеф, эй, дай Варве шанс, okay? шанс, хорошо? Два героя... Подожди, Элемон, Элемон пришлось что ты осматриваешь стоящую перед ним эльфийку, эльфильку, эльфильку чтобы победить э, друга, но бессмертного во имя королев Тибериуса. Что <связь> делать тебе достойно сражаться бок у бок со мной? Согласно моему лист листу с персонажем, как-то я сделала шашлык из мучежика. Однажды я проткнул мужику грусть мечом, а тот прошел насквозь сквозь и убил еще и чела, стоявшего сзади. Чеслова? Вы стоите на распутье, слева находится тренировочная площадка, справа тюремный лагерь. Прямо находится огромная воучерная палатка, которая может принадлежить только Дургару, но бессмертному. Куда вы пойдете? Вперёд, да. Нам ведь нужно убить этого дур-дебила. Элемант хмурится, у размойников может быть неплохой лут на тренировочной площадке. же наш долг освободить всех доложников. Твой выбор, новичок. Куда ж ты поедешь? Палатка вождя, тренировочная площадка, тюремный лагерь. А я начну. Время спасать дружбанов. Пошли в тюремный лагерь. Перед вами открывается вид на железные клетки, внутри каждой из которых находится пленник-человек. Просищий вас о помощи на страже стоит только маленький старый дракон. Он замечает вас и в страхе закрывает себя в одной из пустых клеток. О, бедный парнишка, что такое драконит? Драконины это маленькие дракона люди, они не застранцы. У. у него наверняка okay. все ключи. А, хорошо. Okay. Эй, дерьма, кусок! Вылезай оттуда. Драконина скачет бренщи перед вами за связанных He ключей. Он говорит на странном языке. Saying, То, что он, он говорит, наверняка нелестно. У тебя не завалялось с мантии каких-нибудь ничего, что не взорвело бы клетку и всех внутри неё!» Запугивание, сломать замок, приманить хлебом. Они хлеб едят. Оказывается, у меня есть хлеб. Я пытаюсь приманить маленького ублюдка с помощью него. Он высовывает язык, отпрощая, отказываясь от вашего отношения. Вломать замок. Здесь написано, что я могу взломать замки. Может так? Конечно. Причина... Причь... много времени, чтобы взломать замок. Но ничего не добиваешь. Драконин делает непотребенный жест, указывает на как-то предполагаемое свои гениталии. Запугивание, у меня есть эта способность могу, и я ее использовать, что хочу, чтобы этот маленький ублюдок обосрался. Ты можешь попробовать, что ты говоришь. Слушай сюда, ты, мелкая ящерица. К сожалению, он не знает общий диалект, что означает, что он я кастую на драконе общий черт. Серьезно? Теперь он понимает все, что ты говоришь. Время для настоящей магии. Это называется проверка способности, Как ты пытаешься... Ой, я знаю, что делать. Я хватаюсь за прутья клетки, и наклоняюсь поближе. Он наступает. его чешует, кожа дрожит от страха. Что ты говоришь? Драконы с сакуны, мясная кукла, сапоги. Мясная кукла. Я шевелю руку. Эй, Драконит, несчастный, хочешь стать моей мясной марионеткой? Я засуну тебе руку в зад так глубоко, что я смогу двигать твоим ртом и заставлять говорить все, что я захочу. А, ему кажется, не нравится эта идея. Мне тоже. Драконит молит тебя. Пожалуйста. Не трогай меня. О, высокий. Но я не могу дать ключ, если выше и сильнее тебя. Могу сделать тебе еще выше, могу сделать тебя еще мельче. А давайте, ты мелкий, говорю я, но я могу это исправить. Я отрублю тебе башку и буду носить ее как цилиндр, тогда ты станешь гораздо выше. Дракон сжимается перед тобой, посматривая по сторонам. Он открывает свою пасть, и ты думаешь, что он собирается позвать подмогу. и прерываю его вопль, просывая свой топор в клетку и прибивая его голову к стенке, не роняя. Потом я говорю следующее. Это будет круто. Вот как все будет. Я стряжу с твоих костей кожу, а затем сделаю из нее кожную сумочку. Куда я. Запихну твои останки, чтобы убрать себя с собой. Раз какой-то мудин кажется давать мне ключ, я смогу вытащить твое тело и показать ему, что. Бывает, когда твое происходит. Что происходит? о oh. Это было сумасшествие. Я дам тебе бонус плюс 10 харизме. Кидай кубик. Под старым драгонидом набегает маленькая лужица мочи, и он дрожащими руками протягивает... Тебе ключи, после он умирает от страха. Классно, круто. Ага. Неплохо сработано. Почему бы тебе не начались выпускать заключенных? Принятое. Как ты освобождаешь пленников, они разбегаются от тебя в страхе. Что теперь? Палатка вождя. А, палатка вождя. Время идти в палатку. Подожди, ты что забыла в тренировочном посадке? Там может быть телу. Как я о нем пропустить? Давай пропустим. Хочу стейк из вождя. Я тоже. Вы входите в палату и видите другурна, вождя пародеров Блэквелл, комфортно сидящего на своем троне. Он огромный минотавр с красными глазами, одетый в черный плащ и орудующий двуручным мечом, 2 метра длиной и вас смех раскатывать громом «Ха, муха, ха, ха, ха, ха. Ваши земли и люди уже мои. То, что вы совершили здесь, ничего не значит. Ваше королевство было слабо. Вы слабы. Вот говнюк. У меня все схвачено. Я использую конус огня, кельтского катаклизма. Господи. Огонь затухивает при касании. Дургарана снова смеется, поднимая правую руку и демонстрирует свой... Наруч иммунитета к огню. Вот дерьмо. Все мои боевые заклинания, ог... огненные варва. Что ты будешь делать? Уничтожающий удар, жестокий кулак, яростный рывок. Давай, уничтожающий удар. Обалдеть! Уничтожающий удар! Охренеть круто звучит. Один! Это ведь плохо, да? Не для меня. Делай первый шаг. Ты спотыкаешься оками, падая на землю в куче металла. Твой топор отлетает. В сторону. маки кидай на проверке. На проверку реакция. О, нет. Три. Твой топор задевает ногу Эламона. Ноги во множественном числе. Разрубая обе ноги на уровне лодыжек. Мне так жаль, эта игра офигенная. Мне так жаль. Дургарон двигается в сторону раненого Аламона. Вот дерьмо! Я говорил тебе, что это мой лучший босс. Ты не сказал мне, что мой персонаж может умереть. Дургарон приближается тут сейчас своими окровавленными копытом. Топ! Топ! Топ! Это типа моя вина! Что же мне делать? М. станцевать, закрыть свой... С собой воодушево лить. Я закрываю с собой ламона. Спасибо, Хлоя. То есть, спасибо, Барва. Хорошо. Теперь Дурган обратил свое внимание на тебя. Ну давай. Он разбегается, бешено размахивая своим мечом. <связывая> mm -hmm. oh, no. Черт, только не тент это. Твоя попытка вернуться проваливалась. Дургарон смеется, засаживая тюрьмы, тебя на свой меч и air. поднимая Seriously? тебя в воздух. Серьезно? Я ничего не могу поделать с этим чертовым наручем. Прости, Хлоя. Эй, я отрубил I тебе ноги. Теперь и мы в расчете. Ты чувствуешь, как села покидает твое тело. Твой Дургарон поднимает тебя в воздух. Тебе адски больно. Что ты сделаешь? Целиться в его голову, целиться в его руку. Давайте в голову. Я размахиваю в последний раз целюсь в голову Дуралийского. Тебе нужно больше число? Ты почти no. мертва. О no. oh, нет. Мм, Ты задеваешь ударом голову Дургонора, а труба один из врагов. Но You're этого... достаточно, чтобы убить его. Вот говнюк, он смеется, а затем резко вырывает свой меч. Ты погибаешь в вагоне. Так грубо. Прости, Нужно должен бежать. Эй, чувак, если можешь, делай. Я поезд с укрытием стражу. Ты уверен? Это все, что я могу. Ты вызываешь призрачную дверь, которая защищает тебя от друга Рона, и из нее бьет свет, ослепа его. Дверь закрывается, а всем исчезает. Ты исчез, и тебе больше нельзя. Видимо, мне придется вернуться, когда я стану сильнее. Было весело. Смотри, а что я нарисовал. Ох ты, Маки реально круто рисует. Классно, да? Прости, что умерла и оставила тебя там одного. Ничего, как-нибудь я до него доберусь. Раду, что тебе понравилось, Хлоя. Да, с тобой, всегда готов на приключения. Спасибо. Посмотрим. Спасибо за игру, батаны. Game, а, шутка он какая не... Я... Диск есть. Следующая остановка — класс химия. Радость полношная. Шутка они не поняли. И давайте побежим спокойно в школу. Так, ну я хочу поговорить последний раз с этой мадам, как-то она мне симпатизирует. <гум> Ты пешкой? Карри Прайс? Прайс. <гум> я хло. Right. Точно. Talking. Я просто придуриваюсь. Лидия воспринимает меня слишком серьезно с тех пор, как я выиграл награду юного фотографа Вестника за свою фотографию. Да ладно. В связи с этим клубом Циклон очень тяжело говорить людям, не, не прославлять меня и все такое. Но ты ведь все об этом знаешь, и ты с Рэйчел Эмбер так? Рэйчел Эмбер, клуб Циклон, награды с юного фотографа. Рэйчел Эмбер. Подожди, а что Рейчел насчет Рэйчел Эмбер? Рэйчел вы вы, выложил шикарный целостык, когда вы отжигали. Рассказывай. Что рассказывать? мы убили человека. А кого мы убили? <связь> Я такой как-то пропустил, мне кажется, никого не убивали. Что рассказывает Виктория? Это просто фото. Но оно выложено на Facebook. Это же по сути значит, что вы с Рэйчел лучшие подружайки. Господи. Ничего, бы мы не близки. Так что ей нравится. Ну, ты знаешь, ее фетиш. Это наркота. Я осуждаю. Я просто думаю, если она тусует с тобой, то ей нравится какое-то долбанное дерьмо. дерьмо. Серьезно, я не знаю, почему ты болтаешь со мной о Рэйчел. Все ее любят. Маленькая мисс совершенства. Oh, так Amber. ты завидуешь Рэйчел Эмбер? Right вот что происходит, gotcha. понятно. God, Боже, у меня нет на ее времени. Я даже не закончил свое задание по химии. А ты тут ведешь себя как ты. Фу. Спортить домашку, уйти. А я уйду. Красиво. Зачем Рэйчел Эмбер тусоваться с Кэрри Прайс? Я Лоя. Какая же она стерва, вот, ей-богу, я вот даже, может, и в ебло серьезно дать. Информационная доска. Работая, она весьма хороша, только ему я об этом, конечно, не скажу. Опасность лесных пожаров. Эван-Харрис. О, боже. Будто быть под кайфом плохо? О, эван бы на, на последнем уровне. Ладно, пошлите в школу. О, боже. Школа, школа. Какого черта? Что у тебя там, дергон? Не зови мне так. Трюнорд, качок, который так туп, что из-за него все остальные качки кажутся oh, на это на ему. Wow. О, ну really и странная у crack тебя crack тут хрень прескотая. Это не твое, отдай обратно. Как меня бишь, теперь hilarious. в команде. Ты такой неудачник. Сука, раз забираете где-нибудь еще, вы оба неудачники. Давай скажем в оба. Может, разбираете где-нибудь еще? Молчу, не заговорила. Но, но, место в команде зарабатывает, Дергун. Они а подкупают тренера с помощью своего папашки. По, по крайней мере, у меня семья может оплатить мне обучение, сколько пособий понадобится твоему отцу-нищеброду. Воу, wow, Нейтан, как низко. Мой no, отец потерял свою работу на верфи, down. когда твой его закрыл. You а решил ты решил на меня побычить? Остань от Нейта. А ты знаешь, знаешь что Прескот? Я сделал тебе одолжение. Ты не можешь быть в команде и одновременно заниматься этой черней. Ты кусок дерьма. Я убью you. тебя. Прекратите, ребят. Хватит. Хлор, сделай Не стоит столбом. Не вмешиваться, вмешаться. Мы <соединяющие> я вмешаюсь. Единственный способ победить хулигана ⁇ быть агрессивным. Нужно опустить дрю. Отвали, идиот. Что ты мне сейчас сказала? А по... сейчас же. Отвали твоей. это значит уходи, ты здесь никому не сдался. Ты серьезно ощущаешь Нейтана Прескота? Как она значит побывать на кого-то своего размера, который я слышала крайне мал? Охренеть ты долбанутая, займись своими делами. Что если он нужда, Он... Нажалуются папочки. Да, я долбанутая, знаю, что, что долбанутая. No Ты и понять не имеешь, насколько you я долбанутая. Продолжай лежать и узнаешь. Ты правда хочешь в это ввязаться? Ввязаться в ваш легкий флирт. Нет, сп... легче, лег... легче легкого. Please. Да Кик ладно, of надо ради задница будет легче легкого. Ты ч ⁇ мать? А ты что, засмеялся? So ага. Хлоя тебя Заткнись, me. нахрен хлебала, новичок. Ты заткнись. Молодцом, Саманта. В этот Прескот, раз тебе повезло, Прескот. Тебе две девчонки спасли. You. Забирай свою завращенную книжку. Ты в порядке? Думаешь, мне нужна помощь? От тебя? Ты охуел? Сюда, пожалуйста. С тобой все хорошо? Спасибо, что заступил за него. И ты думаешь, что только из-за его семьи? Все хорошо? Никаких проблем, Скип. Скип, все классно. Врубай ему на всю свою. Сонный Алкаш, йоу. И погнали давайте под эту музыку. Мама, мама чего хочет? Я рад, что мы поговорили. Я тоже. Я знаю, что ты стараешься изо всех сил. Люблю тебя. Блин, мы как-то с мамой даже поладили, мы поладили с пацаном, мы поладили с ботанами, у нас сейчас все знаешь такое... все хорошо, все прекрасно. Оу, Рейчел. О, ты здесь. Замечательно. Чего? Ты откуда тут? А, я понял. Она же участвует. Помните этот плакат, когда вот в начале, да? Там была какая-то там пацан стоял, и вот эта челка Вот, значит, Рэйшел играет эту челку драма Клап. молю вас, назовите ваше имя, имя чтоб Бог я вас в молитвах поминать. Меня зовут Миранда. Ах, отец, я ваш запрет нарушила. Хорошо. это значит чудное, и вправду будет чудное. Чудес не всех на свете. Лучалась с вохищением. Непосредственно многие женщины. Часто я бывал... Хейден, ты, ты режешь меня без ножа. Sorry, У тебя нет. недели были, чтобы выучить no, роль. Простите, мистер ки Китон. Нет, передо мной. Но извинять, не нужно. Извинись перед своей партнершей, партнершей по сцене, которая очень терпелива перед остальными me. актерами. А главным перед самими собой. Мистер, мистер Китон, простите, что отвлекаю, но так же лучше выглядит. Просил маму немного улучшить. Рэйчел улетно выглядит. Происходящие карты нереальны, как и ночь вчера. Мряу. Классно выглядишь, Рэйчел. Очень круто. Изысканно, Рэйчел. Как и всегда. Мистер Китон, у меня все еще проблемы с непризнательной призн... призн... призн... моей любовью. Он для меня достаточно красив. Она правда так думает. Особенно если учесть, что я только прямым текстом сказал, что я сплю в карты. Да, трудновато. Мы уже сотни раз обсуждаем эту строку. Нам нужно свежий взгляд со стороны. Девушка? То есть я? По простому вызвана мгновенно возбухшая страсть Миранда к Ферандину просто отсутствует. Опыт трагическими событиями, и она действительно встретила любовь всей своей жизни. Что думаешь? Мирандура, настоящая любовь а Настоящая любовь. Думаю, иногда, когда ты встречаешь кого-то, кто полностью изменит твою жизнь, ты просто знаешь. Also, show, right? К тому же же ваши родители дети идут, например, за 20 баксов за билет. Это должно быть любовь навеки. Вау, wow, романтик и ценник в одном лице? Это вроде как, как многое проясняет. Спасибо, мистер Китон. До скорой, ребят. О, нет. У меня прямо сейчас первая пара импровизации с полной аудиторией первокурсников. Что мне расскажешь? Рэчел, а вот ничего ты мне сейчас не типа Шикарный глаз. где подкрасили? что? Шучу. <laughs> Это кассел здорово <laughs> от тебя <laughs> <laughs> врезал. Да ничего oh, страшного. Okay. Вернусь через минуту. So... Так, и I'm что тут again? я вообще делаю? О, oh, oh, может принеси мне пояс, думаю он вон там в моем рюкзаке. Uh, yeah. um, sure. Да? Конечно. Okay. Uh, <laughs> так, взять пояс, -на говорить всякие глупости like, и не облажаться вполне выполнимо. Doable, right? Так. Ммм, mm. посмотрим, <haters or noential> что у нас в ноутбуке. У меня какие-то смешные чувства, и большинство из них негативные. Да, я тебя порожу. Рэйчел, Тревор, завидки. Выглядишь супер, что это за красотка с тобой? Это вроде Дебра в Дебра Борген, или как-то там ее? Ух ты, чмоки, потрясающе, вот я понимаю. Кто такая Дебра Борген? Девушку с Рэйчел на фото. Пш. Рэйчел, как-то ты горячан. ненавижу тебя. А кто такой этот Арманд? Чувак, это Хлоя Прайс. А ты разве вчера не приглашала Рэйчел к себе на, нави... на ночевку? Мне не было интересно, куда она пропала? Назревает скандал? Нет, я не собираюсь ничего устраивать, весело однако. У вас не... тут прямо интеллектуальная беседа. So Почему ребята из театра принимают себя настолько всерьез? Рэйчел Эмбер. Рэйчел Эмбер в роли Преспера. Будучи новичком Академии Блэквелл, Рэйчел Эмбер буквально взорвала Бробы, блистательными исполнив роль Ба Бланш из трамвая «Желание» Уильям Стэнси. Также она увлекательно увлекается легкой атлетикой, выступает в клубе дебатов, занимает помощь в сборе средств, местной истории и природы. Рэйчел мечтает однажды стать смездой на сцене Бродвее и блестнуть во всей красе на киноэкранах Голливуда. Нейтан Прескотт в роли Каннибала. А, <смех> Каннибала, Калибана. Калибана, это кто такой? Нейтан является сыном старейшим и наиболее влиятельной семьей всей Аркадии Бэйл. Надеется, что его игра в буре еще больше прославит имя Прескотов в Академии Блэквелла. В кан... Калибана тяжело далась таракушнику, который помимо прочего, увлекается спортом, фотографией и просто... Время провождения в широком кругу друзей Да, да, да Прям я вижу, что у нее дофига друзей Данна Дальше читать давайте не будем Потому что мне нет интереса читать Так, осмотреть Где же у нее там этот поезд, а? Что-то нашла Рэйчел здесь такая счастливая Ну да К Классно просто Нашла поезд. А вот и поезд Рейчел. Так, взяли поезд Рейчел. Декорация чего-то там написано. Налажает с Просперой. Будь увичь, хоть какая-то капля таланта роль была бы ее. Из-за него тебе взял мистер К. Шлюха. Похоже, не зря дружок называет драматическим. О, это... А, подожди, а давай оставим свой комментарий. Я оставлю. Так, пока никто не видит, я возьму и напишу. Uh, ну что же сказать, ну что же сказать. кого-то за живое изделие. Шуточки прошлюх. Uh, шуточки прошлюх. шлюх. Я так напишу, пока никто не видит. Шуточки про you шлюх остались в 2009. -ом. Спросите, вид о боже, а реквизит? Метла? Тарелочка? Похоже, пожертвование Прескот на это не распространяется. О, если бы я знал, что игра в театр включает обращение с оружием, то пошла бы на пробы. Заглянуть, но не хочу это смотреть Плакат. Рэйчел Эмбер, королева сцены и ангел-хранитель. До сих пор не верится, что вчера ночью это была она. Граффити. Давайте оставим какое-то красивое, такое красивое и доброе граффити. Нимп надо Рэйчелла, рога, найт. Ним надо. Давайте нимб. оставим. Такое, знаете. Рэйчел у нас ангел во плоти. Так, мы, как я понял, нарисовали, и давайте пойдем отдадим пояс in. нашей Рэйчел. Капли краски за спасением моей жизни. Да, это точно. Заглянуйтесь. Иногда просто нужно подлить масло в огонь. Где все, все карандаши? Я знаю, что это была ты, Хейден. А кто такая Хейден, мы не знаем. Предполагаю, что она от Логана. Да, ты очень красивая. Не хочешь прогуляться? Я бы с радостью отчеркнуто Логан. Угадай, кто? Ну, Логан. Тут голосы, ху, Логан. Тут два Логана, потому что здесь уже все ясно. с костюм. Тут, наверное, большинство сотни костюмов. А что, если единственное, кто за Rachel? Это твой пояс? Да, благодарю. Принести лично, перекинуть... Принести лично. Ау. Она такая, может, там это... Ох ты, мать моя женщина. М -м. Крутой костюм. Really мне правда очень понравился твой костюм. Thanks. Спасибо. Итак, ты принесла мне цветы в гримерку Буду должна лишь пояс. Uh... I guess I owe you. Буду дождать тебе букетик. Ловлю на слове. Um, пожалуй, подожду, пока ты закончишь. Хлоэ Прайс. Рэйчел Эмбер. Рэйчел Прошлая ночь была просто потрясной. Фареволк были круты, потрясаю, что он на меня напали. <соединяющие> я, иног я иногда не видела в вживую. <соединяющие> Чумовое шоу. Нам стоит повторить. Честно говоря, вчера наложила спать, желая, чтобы этот день был таким же. А потом подумала: а почему? Почему он должен кончаться? Глубокая мысль, может, и не должен. Может, <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> Может, он и не должен заканчиваться. Именно. Как ты смотришь на то, чтобы отправиться со мной на небольшую вылазку? Да черт возьми, неужели Рэчел Эмбер устроит бунт?» Да черт возьми. Да черт возьми, я просто рождена для прогулок. А, я на такой ответ. А теперь а, твоем фигнали на этот целый боевой шрам. Хочешь я загремирую его, хороший дем?» Да, пожалуйста. Вы же не присутствуете мне долбовать дебалб... по поводу этого. И чем же она мне сейчас загримирует. Ну, как сказать, у девушек есть собственные свои там мази, фигаши, там всякая фигня. Так. Не дергайся. целая тонна шика. Такова цена храбрости. Глаза закрой. Намного лучше. Нихера, ни хрена себе. Давай сваливать отсюда. Я с тобой полностью согласен, Рэйчел. Ну, скажу сразу, события набегают так хорошо и так вообще просто офигенно. А на этой мы с 5 секундной минуте мы давайте прервемся. Чтобы вы, вы хотите, если вы хотите узнать, что будет дальше, вы должны поставить лайк и подписаться на мой канал, и также нажать на колокольчик, чтобы узнать о новых роликах о Life of Strange Before of the Storm. С вами к был я, Тимур Лайв, и всем удачи, пока-пока.